Будет свет. С этим девизом правительство Севастополя обещает до конца 2022 года обустроить 14 сел и поселков современным осветительным оборудованием. Новость, безусловно, хорошая, о чем говорит реакция горожан в соцсетях, одобряющих и темпы, с которыми отступает мрак и непроглядная тьма с улицы дорог, облегчая жизнь водителям в ночное время и даруя ощущение безопасности. В Севастополе сейчас обслуживается более 39 тысяч светоточек, наличие которых по сути должно говорить о комфорте. Но даже в этой светлой теме есть темная сторона, которую ученые называют световое загрязнение. Это чрезмерное, навязчивое или неправильное направление искусственного света. Увы, в Севастополе тоже в этом смысле становится грязнее. Основатель сообщества архитектуры Севастополя Степан Самошин отмечает, что порой световое вторжение лишает нас красоты ночного города, где одно из украшений – исторические здания. Большая проблема – это отсутствие художественного освещения архитектуры. И когда среди темных домов стоят особенно яркие фонари, это чувствуется еще сильнее. Получается, что такие фонари освещают ну, как бы сами себя – это яркие такие световые пятна, которые иногда даже слепят человека, и, соответственно, за их пределами теряется все, в том числе большие красивые наши здания. Что касается уличного освещения, действительно, некоторые улицы, это не только мое мнение, но и многих специалистов, у ну, нас несколько пересвечены. Есть примеры и неудачного освещения, что касается не только вот фонарных столбов, и на них светильников, но и других моментов. Например, светильники, установленные на уровне земли. Светильники совершенно жуткого вида на Приморском бульваре перед зданием правительства, то есть в центре города, они разноцветные и призваны освещать деревья, вот чтобы дерево было фиолетовым, там, красным. Это, конечно, здорово, но это здорово может быть со стороны, а человек, который идет мимо, это ну, просто его ослепляет, они очень яркие. И мне кажется, это неуместно. Вообще такие вещи я бы назвал таким Инстаграм-благоустройством. То есть то, что смотрится хорошо на картинке, но крайне неудобно для человека в реальной жизни. Они, более того, даже когда они выключены, они смотрятся супер неэстетично, а как какие-то прожекторы на стройке, не у страшного такого вида а, индустриального. Да, это ночная подсветка, притаившись, ждет своего часа, чтобы поразить совершающих вечерний променад. Такая вот ослепительная идея. Такая мода использовать светильники, которые где-то метровые стоят на земле. Например, в Дом Сквере на Гомарнике, в некоторых других местах. Их использование в таком качестве оно некорректно. На самом деле, такие светильники созданы, чтобы подсвечивать при ландшафтном дизайне отдельные эффектные моменты вот ландшафта. Они не должны быть там, где ходят люди, где дорожки. В итоге они снизу вверх просто бьют в глаза, и ты вообще не видишь, куда идешь. Конечно, примеры, когда все сделано с умом, с душой и согласно СНИПу, безусловно, есть. Если к выбору фонарей отнеслись правильно, а не руководствуясь установкой, чем ярче, тем лучше, не лучше – на инфографике видим, что светящийся во все стороны шар – худший вариант. А вот шляпки разного вида, направляя лучи, способны довести освещение до совершенства. В сквере 60-летия СССР вы можете увидеть и правильные в этом плане фонари, и не очень. Уж так решил проектировщик. Зато ярко и безопасно. А в сквере Николая Музыки буквально белые ночи. Шторы поплотнее в спальне. Таков выбор жителей соседних домов. Липан Самошин отмечает, что встречаются довольно оригинальные световые решения, вписывающиеся в севастопольский стиль. Ну, он прикольный такой под старину. Вот рядом, с которыми мы стоим, которые делали при реконструкции Большой Морской, вот такого типа, мне кажется, удачно. У них матовое стекло, у них такая вот ретроформа, ну, как бы, при этом не за гранью там пошлости. Это, мне кажется, неплохо. Но они созданы для освещения как общественных пространств и недорог, конечно. Ночью эти фонари создают какое-то особое настроение. Согласны? Ну, такие не севастопольские по характеру, но все А равно есть еще милые. севастопольский характер фонарей, ну, ну, как бы, которые такие, чувствуют нас, только ну, Севастополь. Ну, дело в том, что они сделаны как бы под ретро, но именно такой формы у нас просто никогда не было. Ну, и все равно неплохо. Любопытно, что у нас в Севастополе остались несколько опор освещения уличного конца 19 века. Те, которые ставили одновременно с прокладкой трамвайных путей. Вот бы на них появились стилизованные фонари и информационные таблички. Яркий, бьющий в глаза свет. Говорят о наружном освещении некоторые горожане, с улиц которых отступила темнота, но при этом не принеся долгожданного комфорта. Увы, слишком сильный уличный свет часто укладывается в нормы освещенности, оценивает ситуацию новостной портал «Форпос» в материале о злом свете. Горсвет не нашел оснований заменить светильники на менее мощные, установить отсекающие боковой свет козырьки и уж тем более таймер отключения. Все соответствует нормам, заверили в ГБУ, и более того, в отличие от прежних натриевых, новые светодиодные лампы экономнее. Сами отправляют информацию о неисправностях, а на их мощность можно влиять удаленно. Так почему же не повлиять и белую ночь сделать чуть темнее? Но все-таки есть же варианты. Свет может быть теплым, нейтральным и холодным. И думаю, не стоит доказывать, что для людей как-то экологичнее, лучше для их здоровья теплый свет вечерний, конечно. И даже более того, исследования показали, что световое загрязнение, насыщенное искусственное освещение ночью, может иметь серьезные последствия для нашего здоровья. Постоянный яркий свет приводит к нарушению синтеза мелатонина. Этот гормон препятствует образованию и развитию злокачественных опухолей. Такое заключение вынесли специалисты ней онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Мелатонин вырабатывается во сне и в темноте. Так что тьма человеку необходима. Излишнее освещение оказывает очень большое влияние на нервную систему. Излишнее освещение, которое попадает вам в окна, оно проходит сквозь веки и оно стимулирует гипофиз. Стимулируя гипофиз, он меняет гормональный фон человека. Что происходит в этот момент с человеком? Он не успевает отдохнуть, грубо говоря. Тревожность, усталость, головная боль. Кто бы мог подумать, что причина может быть в недостатке темноты и бьющем в окно свете фонаря. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Произносить эти строчки поэта Александра Блока возле одного из севастопольских домов хочется с легкой поправкой. Бессмысленный и яркий свет. Чем руководствовались, направляя в окна дома номер 7 по улице Геловани выжигающий тьму свет? Со За своей задачей этот фонарный столб справляется. Борьбу с гормоном мелатонином ведет. Ночное освещение – неотъемлемая часть нашей жизни, и есть даже любители ночного образа жизни, не задумывающиеся особо, что они в зоне риска. Ведь человеческому организму просто необходим ритм, смена дня и ночи, света и темноты, чтобы избежать нарушений поведения и физических недугов. Ученые даже обнаружили связь между раком груди и женщинами, работающими в ночную смену. Нарушение сна, головная боль. Оцените свое состояние и помогите себе, советует психолог. У нас очень красивая природа. И мы можем выехать э, на природу, забыть о неоновых огнях. Слава Богу, у нас даже в городе еще остались... В парке, в которых мы можем э, прогуляться, набраться сил, э, даже обняться с деревом. И это позволит восстановить нервную систему. Возможно, это позволит э, дополнительные ресурсы активировать. А возможно, человек в этот момент поймет о том, что ему мешает. Что, например, излишнее освещение доставляет ему проблемы. Это момент, когда можно остановиться и прислушаться к себе. Нарастающий световой смог влияет не только на физическое и психическое состояние людей, но и на экосистему. И если у людей выход есть, то вот от разрушительного воздействия злого света птицам не спрятаться, объяснял ученый из Института биологии Южных морей Виталий Гирогосов, к сожалению, недавно ушедший из жизни. По его наблюдениям, искусственное освещение сбивает естественные биоритмы птиц, а постоянный дефицит сна негативно влияет на их здоровье и потомство. По ночам мы слышим пение птиц в наших скверах, где светло как днем, а световое загрязнение крупных городов нарушает систему птичьей навигации, дезориентируясь, они сталкиваются с препятствиями. Да и мы сами, когда видели ночное небо, усыпанное звездами – для этого нужно выбраться из города огня, которого не пропускают ночную темноту, и, наконец, увидеть звездный свет. Никто не спорит с тем, что освещение – благо. Это элемент городского дизайна и составляющая безопасности пешеходов и водителей, да и злоумышленник ищет темные закоулки. Так что яркий свет снижает уровень криминальной активности. Вот только дела темные бывают и у работников света горсвета. Зловещим оказался свет для его директора, уже бывшего. Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора государственного бюджетного учреждения Горсвет. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации злоупотребления должностными полномочиями. Установлено, что в октябре 2019 года директор ГБУ Горсвет с коммерческой организацией заключил договор на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов наружного освещения в городе Севастополе, стоимость которой составила 18 миллионов рублей. В установленные сроки подрядчик не провел инженерно изыскательные работы и не получил необходимые согласования с ресурсоснабжающими организациями, фактически выполнив работы лишь на полтора миллиона рублей. Несмотря на это, в декабре 2019 года руководитель учреждения заказчика дал указание членам приемочной комиссии подписать акт приема выполненных работ в полном объеме, подписал его сам и завизировал счет на оплату. Таким образом, государственному бюджетному учреждению причинен ущерб в размере 16 с половиной миллионов. Рублей. В ходе предварительного расследования злоумышленник частично погасил ущерб на сумму 6,5 миллионов рублей. На объект недвижимости и на автомобиль виновного наложен арест. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно распорядительных полномочий сроком полтора года. Вот такие они огни ночного города. Так что к вопросу освещения стоит подходить серьезнее. Будьте с ним аккуратнее и берегите себя.